Сегодня мы с вами находимся в интернет-зале Государственной библиотеки имени Ленина. Но мы не будем заглядывать на сайты, а посмотрим, что собой представляет художественная выставка, которая находится в помещении вот в этом самом зале. А поскольку я дилетант, то моими экспертами в живописи этим утром будут а, специалисты из Государственной Российской Академии Живописи из отчества. Доброе утро! Доброе утро! Что это за выставка и вот в чем ее такая ценность? Это студенческая выставка. Вот это, это да. Ребята, студенты решили показать свои работы, объединились в компанию, небольшое объединение. И решили название профиль. Нет. Не может быть. Профиль. Профи. Чей профиль? Профиль, профиль. А -а -а. А что это у нас такое здесь? здесь? Специальная аппаратура? Да, да, да, все, все схвачено. Так, а с чего мы начнем наш осмотр? Mm. А, давайте пройдем туда, мы Посмотрим. Нет, смотри, тут люди занимаются делом, мы же им будем мешать, наверное, они так тут тихо сидят. Ой, уже вообще... Тихо вообще так, вот мы тут уже подходим к первым работам. Боже мой, боже мой, какой русский пейзаж. Тишина Виталик Тишина? Виталий он называется, он Тишина, по-моему, это Очень удачное название, потому что да, именно вот здесь, вот в Государственной библиотеке Ленина, нужно вести себя очень тихо, правда? Вот как-нибудь так кстати Наверное, это специально для этого зала, интернет-зала, и писалась эта работа. Наверное, Какое пространство, в этом есть... А тут еще есть лошадь а это лошадь вот это да здорово тишина это в 2000 году написано. Да что вы говорите? Она написана с натуры. С натуры? Здорово. Что тут у нас зима? Что же, тишина зимой, да? Ну, зимний лес, но в принципе настроение передает тишину. Тоже очень полезно видеть эту работу здесь, в интернет-зале государственной библиотеки имени Ленина. Дальше идем. Вот это да. Урал. Урал. Это прямо на Урале писалось? Да, естественно. Сна... Все написано. Сна. Не может быть. А вот не Доброе утро. Неужели это вот действительно писалось на Урале? Да, на Урале. А каким образом вы работали вот над этим маленьким шедевром? Можете, вы можете подойти к картине и рассказать нам, как да, это все происходило? Тихо, тихо. А, Да, нужно же вести себя тихо, ведь мы а, в зале а, Государственной библиотеки Емельевна. Это вообще какое время года? Ну это конец лета. Вот я в одну руку взял кисточку, другую палитру и написал этот пейзаж. То есть это начало учебного года, как раз пик посещаемости в этом интернет-зале, а, библиотеки имени Ленина. Здорово. А кто там вот о, вдалеке идет? Вдалеке ну, Родственник. А вообще художники часто пишут своих родственников? Конечно, часто ну как, написать портрет матери и отца, это, наверное, ну, обязательно должно быть. Вот здорово, повезло, наверное. Mm -hmm. ну, просто не списал уже. Практически своих все простых. художники. Да. Вот, если вас заинтересует, я могу немножко рассказать о нашем объединении. Вот. Объединение существует, совсем не. возникло совсем недавно. Вот. Объединились студенты э, разных факультетов. Вот. И нет, разных курсов, не разных, разных курсов. факультетов. Разных курсов. Разных факультетов есть там... студенты первого курса, есть студенты второго курса, третьего курса. Просто какой-то товарищ передвижник художественных листов. Ну, пока они двигаются только по академии. По библиотеке. По библиотеке Венелина. В разных залах. Передвижники библиотеки. Да? Да, да. Я надеюсь, они будут в другом месте наставлены нашей работы. И, может быть, действительно, когда-нибудь поедут в другие города. Но mm -hmm. это начало, это только лишь вторая выставка, это у ну, каждого вось... художника-предвижника свой такой яркий, личностный какой-то э, талант, своя тема. Вот какая ваша тема с творчеством? Моя тема. Ну... Урал, наверное. Нет? Да, и Урал тоже. тоже. Вот. Ну вот что интересно смотреть из жизни выбирать и переносить на пол? Ну мне кажется, в жизни все интересно. Вот. Если вы посмотрите, вот тематика работы совершенно разнообразная, то есть ребята пишут портреты, пейзажи, натюрморты, то есть абсолютно все. Все, через что можно как бы, рассказать о красоте окружающего мира, mm -hmm. мне кажется, все является темой для творчества. Здесь еще есть ваша работа в этом интернет-сале? Да, есть работа. Это где? Mm -hmm. А, нам нужно спуститься вниз. Да. Угу. Тут специальные какие-то съемки ведутся фотографические. Да, мы фотографируем свои работы на память. Потрясающие, конечно, и уже потом просто распродадут куда-то. Ну да, в общем Очень важно вовремя сфотографировать свою работу, да? Безусловно. Это очень обязательное качество. Вот это да. Ну, так и что мы будем смотреть дальше? Мне кажется, стоит посмотреть работу всех участников объединения, потому что. Как я уже говорил, совершенно разнообразная тематика в нашем объединении, ребята с первых курса, со вторых курсов. То есть все курсы Академии вы можете увидеть здесь перед а вот объясните мне такую штуку. Вот Илья Сергеевич, когда смотрит пейзажные всякие работы, он так подошел к одному и говорит, что это за арбатная живопись такая. Как вот отличить арбатную живопись от не арбатной? Она более коммерческого вида, наверное. Арбатная? Да, и менее написана с душой и любовью. А вот как душу-то увидеть? А вам нравится работа? Ну, понимаете, арбат, это когда работа написана, строение и не ну, да. а вот это а, вот вы написали вот это этот написала, написали. Да, я это алтай алтай вы там были да я народом здорово ну а как вот душу то увидеть а, как увидеть душу я не знаю не но ну, на самом деле на самом деле душа она есть я... и в работах планетеристов отличает отличает подход профессиональный как Работа академических от работы арбатных, от работы ну, работ любителей. Вот. Поэтому и название первоначально нашего оно существовало как бы выражение слова «кофе», производное от земли «кофе» профессионала, вот, Работая в направлении академической живописи, как раз мы стараемся вкладывать душу с помощью всех своих знаний, которые мы получаем в Академии, чтобы сегодня необычно это нас и отличает от таких персоналов, чьи работы находятся на Арха, на Крымском. Душа они тоже свои работы. Но если человек, но это делают это не профессионально. А это дилетант, да, а когда человек подходит не мастерски, не мастерский, естественно, качество работы другое что у нас Ну здесь вот так много работ, давайте мы подойдем к ним и посмотрим, что же давайте, там дальше. Да. И вы мне об объясняете, где там душа вложена, где там профессионально, потому что ничего не понимаю. Итак, мы спускаемся непосредственно в интернет-зал, чтобы мешать тем, кто этим утром пришел сюда выкачивать какую-то информацию из компьютеров и продолжаем наш осмотр. Потрясающе. выгодная торговля это кто торгует восточная, <смех> восточная лавка а, где продают всякие всякие украшения азиатские и mm. и кто это с натуры опять же писал это писалось да с натуры, с натуры безусловно да позировали на турщике очень много часов да. вот, но ну, ну, тем, ну, работает да, очень... очень быстро вот, поэтому он потратил не так уж много времени, но по, по самой задумке очень интересная работа, и по колориту все очень с то есть... Это постановка по лучшей... в Академии да, живописи. Да, была постановка в Академии живописи, и написано с большим профессионализмом именно. вот о чем мы сейчас только что говорили. Что, вам нравится эта штука? Да, очень, тем более акварель очень сложный тема. А, это еще и акварель? Да, да. да, да. Вот это да. А что... Ну а какой на тюрьму? Это, это того же автого. Да. Это его домашний дом. А, это, это яблоки Сурала. Видимо, да. Здорово. А, он поставил на полностью дома. И его написал. А где вот проще работается, дома или в мастерской? Ой, это, наверное, зависит от каждого, ну, от индивиду... индивидуальности. Ну вот ваша индивидуальность почему склоняется? Я лучше работаю в мастерской. <AufHow to graduate> ну, у меня на самом деле все зависит от э, картины и, и от настроения. Потому что иногда очень большие картины удобнее, естественно, писать мастерскую, потому что мастерская большая, есть отход и все условия. А какие-то личные такие вещи, ну, то есть которые надо как бы выдерживать, никому не показывать до, до окончания, лучше писать дома. Ну тут как бы все подходит. Это, наверное, как кино и телевизор. Что телевизор никто внимательно смотреть не будет и сосредотачиваться на телевизионных программах. А кино это некая соборность такая. Ну, да. Эти зрители специально приходят для того, чтобы посмотреть и повстречаться с искусством, правда? Совершенно точно. Здорово. Так, а что это за потрясающая роза стоит у нас в ситуации? Ой, это, это тоже ваша работа? Да, роза. Где вы увидели эту розу? Розу, она... розу я купила, поставила в вазочку. Сколько стоит училась? вот такая роза? Не, не так уж дорого. Но На киевском думаю... рынке 25 рублей. Да. Но... Mm. Обычная роза, она же завенит, и это все. Это искусство, mm. оно будет жить вечное, но уже стоит, конечно же, не 25 рублей. Ну mm. mm. вот mm. да. Вот вы обладаете точно. уникальным даром обесс мер, тебя не живых увядающих предметов. Может быть, это и было поводом написать, что вот такую красивую розу, считившую меня, оставить на веки на самом класти. Mm -hmm. Здорово. Что дальше у нас тут? О, какой монастырь! Это что за монастырь? Это Суздаль, Это Сусбель, а вот, спасаяхимий вот и как долго вы вот, его наверное, наблюдали, писали? Очень долгие, долгое время, потому что вечер длится буквально полчаса и сразу наступает ночь, поэтому мне приходилось несколько вечеров подряд писать свой пейзаж. Mm -hmm. Большое количество комаров мне ужасно мешало, но я пережила, и так как очень красивое состояние. Да, в таком же состоянии очень много комаров, действительно. Да, к сожалению, но какие мелки приходится испытывать для того, чтобы написать такую вещь. Да, на пленэри увы. Как вам эта работа? По-моему, очень хорошо передано настроение в этой работе. И колористическое решение очень приятное, то есть вот впечатление, что находишься прямо на пленэре. Очень точно, да, я чувствую, как кусают мне комары, как хочется отмахнуться. от них. Ну, действительно, просто вот такое вот ощущение, правда? Мне еще хотелось сказать насчет тех, мы хотели узнать, какие же все эти продажные сюжеты. Да, да, да, да. Вот здесь как раз выбыл момент, когда такое совершенно необычное, он длится всего три месяца. Это режим, режим. Мы, да? На Крымском голову там стандартный набор сюжета. Там, Солнышко, березка, речка. Все это там, очень гладненько написано. А здесь он, здесь, здесь настроение, охищение. Без больших, больших затрат труда. А, такой пейзаж сложнее написать, потому что состояние длится очень короткое время. Mm -hmm. И с натурой тем более. А сюжеты коммерческого плана, они написаны в мастерской, и может быть, из фотографий. А почему эти коммерческие? Неужели вот этот пейзаж не будет иметь коммерческого успеха? Mm -hmm. Нет, ну, естественно, он будет иметь свою стоимость. Mm -hmm. А что это у нас за Анна Павлова здесь? Mm -hmm. Зеркало. Не ну, с кого вы ее писали? Это с натуральным. Это в Государственном педмическом большом театре России. Я не знаю, откуда была девушка, но она профессиональная балерина. И она позировала в портретной мастерской. И я ее написала. Здорово. Когда с дома. я еще была на первом-втором курсе, я попросила к снимать Михасьянову и написала эти большое есть, спасибо ну что ж продолжим нашу тренинг просто в интернет зале э, в российской государственной библиотеке имени Ленина так что у нас здесь зажили пистолет ну золотые шары. Это я писала на тюрьму дома у родителей. А почему золотые шары? А, так называются цветы. Да, это цветы, я думаю, это осенние пассажирский листья. Нет, такие цветы, они шарообразная форма. Где их... такие растут на алтаре? Они растут везде, где их посадят. Да, вот это да, ну здорово, такое настроение. А это какой то макроме под базочкой, да? Или как да, это называется? Да, да, да. Это такой коврик небольшой, который плетется из ниток. Вы увлекаетесь вязанием плетения? Нет, это не я делала. Mm -hmm. Ну, здорово. Как у вас ощущения от этой картины? Мне больше хотелось вот об этой работе сказать. А что? Ага, вот это вот Минаме, московская и вов... Его, его, его, его, его почему-то я вот видел, что из... несколько раз подряд выбирали художники для своих работ. И, и встречал. Они независимые руками приходили. И вот и на одно и то же место... Это, это по-моему, рожде... где-то около Рождественского Бульмана. Наверное, печальники. они знали, что скоро это снесут, и это будет иметь историческую до сих сорт. пор стоит. Да. Да, это до сих пор стоит и я еще не распахивала. Картина поднимется по цене. Может быть. Надеюсь, это не подойдет. То есть это где находится такой печатник, печатник под такой вот историей архитектуры. Да, да. Еще до сих пор сохранились старые издания. И как интересно написано, прям вот буквы просто можно увидеть. Как эта техника называется? Не знаю, пастузный мазок, может быть. Да, mm -hmm. у нас Иван Кириллов любит такую живопись, и там тоже проходили, мимо, работы нет. Там тоже очень постойный, он хорошо mm -hmm. чувствует цветы, и, mm -hmm. и у него тонкий колорит, Здорово. И мне очень нравится его живопись. Mm -hmm. Тут у нас что, какие-то пейзажи еще? А, вон там две лошади, давайте их рассмотрим поподробнее. Давайте. Кто там на лошадях? Идите вперед и приведите меня к нему. Кто там на лошадях? Я не буду часто рассказать. Не может быть. Да, это... Действительно, это он написал? Да, это Не могу в это поверить. И кто там у нас с этим утром на лошадях в парке? Ну, это на утренней гимнастике. Он написал в царицам. Увидел... Это в Царицын? Да, да, это в Царицынский мостик. И мостик там до сих пор этот остался. Ну, он, честно говоря, уже и, и еще больше раз вышел. То есть это было тем летом написано. Сейчас он э, практически изменил И вообще вот эти вот две девушки, которые на лошадях, то есть это я в жизни наблюдал этот сюжет, они подъехали к мостику, и в какой-то момент они не решились через него ехать, потому что, говорит, одна другой сказала, поедем к нему через мостик, который мы знаем, они уехали, так и не переехали через этот мостик. И таким образом у меня вот родилась идея написать эту картину. Вот, вот, а стало... что-то такое вот быть или не быть, вот да, в вот, чем да, да, вопрос, да, переехать да. или не. Да? Да, да, видимо, вот, это да. космическое сниво... значение. Да, стоят и сомневаются. Вот что мне нравится вот в этом. В этой картине, что действительно не просто какой-то момент запечатлен, но какая-то смена человеческих настроений, вот какой-то большой колоссальный подтекст, что вот прям чувствуешь, вот переехать этот мостик или нет. Наверное, они просто думают, выдержишь этот мостик или нет, потому что он уже такой стан. И в этом вероятно. момент закончится большой трагедией. Да, вероятно, они разрушение мостика этим летом уже предчувствовали. Ну, наверное, но этим летом они уже не перейдут точно, потому Наверное, да, не знаю, точно. Да, но то есть его надо реставрировать уже. Этого мостика уже может не существовать через год совсем. Uh -huh. А вот это уже где-то, наверное, август, потому что вот листва... Да, yeah. yeah. да, это уже в августе yeah. летом я писал. Uh -huh. А вот эти девушки и лошади, они специально позировали или это вот было какое-то мгновение? Вы запомнили и написали портрет? Ну это было мгновение, да. Но я писал этюд в это время еще как бы вот, без лошадей, а лошадей я же потом как бы до, из головы. А, а то есть они сначала шли пешком и думали, ты переселился или нет? нет. А, я писал этюд с натуры без лошадей. Они подъехали на лошадях. И не решились, переехать и ехали э, другому мостику. А я как бы все это просто пронаблюдал в жизни, и потом отразил на картине. <сёк> Но был и этюбе который был... То есть я написал этюб с натуры, вот солнечное само состояние. <сёк> а вот лошади, они уже как бы выдуманы, получается. <сёк> Ах, ну, вот, они да? Хотя все это было видено в жизни. А как дети были? А, ну, я, честно говоря, не уточнял, потому что пообщаться <сёк> с ними не успел. Единственное, что вот идея картины вот, я ее предложил как-то. Но это действие происходит в нашем. не потому что вот тут вот, я вижу спортивные да, костюмы какие-то. В... Да, все вот тем летом, то есть. Прошлым летом. Время действия 2000 год. Да. Действительно. Как вам эта композиция? Мне нравится, она вот живописная манера такая свежая, по-моему, это отличает ее от многих работ. А вот если разбирать по полочкам эту картину. Скажем, вот отдельно композиция оценивается, да? Отдельно что оценивается еще? Живый пессерисум. Так, что мы ставим здесь по композиции? Не буду сюжет здесь легкий, тут три, по-моему. Или два, mm -hmm. так сказать. <laughs> Вопросы вопрос композиции тут не очень ставим. Что бы вы поставили по композиции? За эту работу... Четыре. Четыре? Ну, если это 4, то там надо ставить 6. К счастью, оценки не ставятся отдельно. Просто человеку или нравится, или не нравится. Пока вот. а рисунок? Рисунок. Хороший рисунок. А, вы хотите, чтобы оценка была? Да. Ну, хорошо. Композиция, рисунок и что еще? А, живопись. живопись. А как одно от другого? Живопись, это цвет. А, живопись, это цвет. Рисунок, это. рисунок, это, рисунок линия это. Линия, форма. Линия, форма. Объем. Объем. Объем. Ну, это все, что... А все... композиция. А композиция это размещение Нет. общих масс в пространстве. В хаосе. хаосе. А, то есть вот лошади вот именно здесь, а не да, вот да, здесь. Да, да, или, да. Вот да. или вот там. Да, Мне да, даже кажется, идея. что вот, а, вот этих лошадей... Как мистер писал своего царевича Дмитрия сверху, то же самое и тут выписано, как-то необычно, да? Нет, ну там действительно есть пригород, с которого я на все это смотрел, то есть есть возмешение, это что царица, но оно отличается от достаточно неровной местности, там У -у -у. есть низины, где как раз вот, вот, где этот мостик, там же протекает речушка, а потом все это перерастает в большой озеро, здесь это как бы начало. Он еще хотел показать красоту царитинского парка, поэтому он закомпоновал фигуру внизу, а там дальше показал парк. Вообще ему ну, свойственно вверху оставлять много воздуха, будь то небо или какое-то пространство. Пройдем дальше и да. посмотрим, что же у нас есть еще. Золотистый натюрморт. Это какая-то опасная тема. С утра. У меня тоже. С утра не знала. А это что тут-то? От чего эти бутылки От спиртных напитков или нет? Это после тяжелой ночи. Ну, не знаю. Просто красивая форма бутылки и не обязательно из-под напитков. Композиция по да? Фактически антикварные бутылки, поэтому тут уже не из чего они. Mm -hmm. Просто красота необычность. Ну и не похоже на мало горландцев. А с что с там было. за такие газетные обрезки висят? Ну это не газетные обрезки, это а иллюстрации это? рисунков при журксии. То есть. Ну это Иллюстрации, которые по, по пятну и по идее самого тюрьмы дополняют ну, ну, содержание, не себе, То есть они там неспроста все, но ну, это пускай лучшая опраздновать. Ну, вот мне кажется, все-таки как-то вверху мало пространства, мало воздуха. А, то есть я отличаюсь датименным тем, что помещаю объект посередине. Ну, каждому свойство, что-то свое. Ну здорово. Да. А это что за такой широкий формат? Орехи. Тюмон с орехами. Андрей Но Он сейчас учится в пейзажной мастерской. Он любитель таких очень простых и наполненных какой-то, может быть, лирикой натюрмортов. Он любит писать орехи, корзинки, кувшинчики и так далее. Здорово. Что там дальше у да. нас? Дальше у нас мы продолжаем на тему, да? А вот, кстати, Андрей, можете его показать, это автор орехов». Да? да, а вы говорили, да. как будто его здесь нет, что он а в эти где-то учится. А я его не замечала. Учится. Ах, вот оно что. Ну, так что давайте да. поподробнее мы поговорим про эти орехи. Тем более время завтракать как раз то, что надо. Я очень люблю писать на мне понимаете, но, правда, словно терморт, было ненадолюбливым, потому что французского это означает мертвая натура не ближе подходит голландская штирлойбун тихая жизнь mm -hmm. когда как бы ну, предметы окутываются мистическим таким воздухом там все как бы потихонечку шепчется Но в данной работе я старался тоже вот это показать а почему вы вот такой вот формат очень такой продолговатый вот здесь вот самая вот этих орехов продиктовала такой композиции. А вот почему здесь орехи-орехи и гранаты? <позрачный> орех и ну, вот эта композиция тоже работает в, мыс... в такой степени мистической. Если здесь посмотреть, то здесь 12 орехов и один гранат. Один орех расстрелит. -а, -а, а Вот, и такие вот смертные мысли сюда влаживаем здорово то есть все ведь не случайно как интересно видите какой глубокий смысл а вы мне ничего про это не сказали Я не знала. и мы сейчас продолжим рассматривать натюрморта вы я так смотрю большой специалист именно под натюрморта потому что так придумать вот орехи расположить это просто таки здорово ну, он давно этим занимается у, у него а вот, не один, один... учение 6 лет это уже ну, да. ужасно всё. Это тоже Салтая. Нет, нет сурала. Это, это да сурала, это русский Потрясающе. А тут в чем мистический смысл? Это тоже, тоже аквариум. У там сейчас эту технику мало кто пользуется, и тем более если пишут какие-то такие быстрые темы. А это довольно законченная работа. Такая техника, один раз ошибся уже, чтобы исправить. Вон он живот. там сейчас стоит и волнуется, переживает, что мы рассматриваем его как... Там, там, больш, там большую роль имеет импровизация непосредственно. У вас mm. это можно писать день-два, долго. Здесь mm. надо здесь переписывать, переписывать заново, что-то исправлять. Можно mm -hmm. даже дополнить новыми предметами. А здесь как закомпоновался он? Даже. Так, осень в Какое несчастье! Да, очень жаль, Ну, теперь скажите вот для него, что это такое да. вообще, и с чем это едят. Этот пейзаж мне вот нравится в очень приятном лирическом настроением. Перекличка чувствуется вот всеми всадницами, а в царицу. Ну, вообще, это ус усадьба в Архангельском, но у меня там в моей картине оно скорее не лирично, а скорее более такое радостное, хотя и, идея там у меня такая, она ну, дуалистичная. А здесь скорее э, такое спокойствие э, передается ну, то есть, вот, картину передает настроение спокойствия такого, но в то же время очень глубоко по содержанию, мне кажется. То есть э, в данном случае форма соответствует содержанию, и очень, по колориту она очень приятная. Очень много художественных достоинств, которые вот именно приятно рассматривать в этой работе. Если вы будете когда-нибудь, как Илья Сергеевич, руководить Российской Академии не Севайнеизочества, то вашим студентам очень повезет, потому что вы так трепетно относитесь к этим живописным работам. И вам свойственно видеть все хорошее вопросы работы, в отличие от Ильи Сергеевича. А, в Крымских горах потрясающе. А что тут главное? Это где главные герои? А, главные ну, здесь, здесь нету главного героя. Здесь я пытался передать настроение, но, по-моему, в этой работе мне это не очень удалось. Ну, то есть я тут отношусь достаточно критически к своей работе. Вот. Я просто... Это же какой-то росток вкус, который вырос буквально на мне. Ну, вообще там очень каменистая почва, то есть пока ходишь, очень... То попал. есть это сила жизни, сила природы, которая через камень пробилась, и там что-то выросло, и, в принципе, да, действительно верная идея, да. Но его, наверное, больше все-таки привлекал простор. А, кучевые облака, несущиеся над горами, вот небо особенно небо, небо, далее эти блики солнца, которые бегают по соседним горам, да, где блики то а, а, то, тень, то солнечные пятна mm -hmm. mm -hmm. потрясающе А теперь давайте перейдем к следующей работе Рустема. Это на термур. не очень что-нибудь написано. О, а что там написано? Это а, принадлежит к вере, называемый ислам. И в исламской традиции есть делать надписи на «Натюрмортах». Как бы... что, а, а, что там написано? Что там. там написано? Переведи Рустана. Там написано значит, о том, что это как бы на, написано на арабском языке, вот, Бог Велик, вот, с именем Всевышнего Милостя Милосердного, вот, и первую сура Корана, вот, сура открывающая, вот, которая, как бы, содержит себе весь смысл учения ислама. Вот. Потому что художник, вот, на мой взгляд, мне кажется, со мной согласятся и все остальные ребята. Это Прежде всего, как бы это человек, который, может быть, лучше других видя ту красоту, которая окружает нас, вот, исходя из своей задачи, передать все это и донести в ту частоте, которую он сам воспринимает, другим людям. То есть через свои работы, может быть, даже чуть больше радости принести в жизнь. Вот. Может тем самым облегчить жизнь людей. Да. Вот так. Мы прям это чувствуем, вот когда с вот эту потрясающую композицию, действительно здорово. Просто по-настоящему здорово. не так ли? Да? да, действительно, очень. Мне вот в этой работе очень нравится каминаристическое решение и очень оригинальное композиционное. То есть, зритель, когда воспринимает эту картину, он как бы туда его так всасывает в пространство. То есть ход такой очень интересно найден. О, вот, то есть очень много с молитвы качества, да. да, я тоже считаю, что очень неудачно закомпоновано оригинально. Потрясающих слов картинка. нет. Ну, если вы не дослабки, допустим, она еще не закончена. Она, она не дописана. закончена? Да. И когда же по ночам, что дописывать? А это я не знаю, он сам собирается ее закончить. Она еще не закончена? Что? Еще Картина играет? еще не закончена. Картина? Ну, вот, например. В чем польза таких выставок вот. в контрасте с другими работами, посмотреть свою работу, увидеть недостатки и потом их исправить. Мы, как правило, работаем в своих комнатах, они небольшие, то есть отход, художникам необходим просто расстояние, чтобы, если работа идет в большом формате, ее необходимо рассматривать и анализировать состояние. И может быть даже в с другими работами, в другой обстановке, в другой атмосфере. Может быть, другими глазами, глазами зрителя оцениться на собственную работу. А это возможно только при проведении вот таких выставок, где мы все вместе выставляясь, воспринимаем друг друга уже именно с позиции зрителя, потому что когда рядом работают двоих э, сокурсников или ребят, которые тоже занимаются творчеством, тут у тебя взгляд меняется, меняется и ты воспринимаешь под, под другим углом и достаточно критически подходишь к восприятию своего творчества. Ну, да. давайте а, быстренько закончим наш осмотр. Вы мне вкратце расскажите, что тут еще, и мы потом мы самое главное обсудим, что здесь больше всего понравилось из всего. Значит, здесь дорога на приезд. Это уже угу. Алтай-Тайга. Это там, наверное, какие-то клады на приезд вот мы на тему стыд потрясающий действительно прям словно тихий плес мы да. мы угу. мы мы здорово вы, вы скажете, что, что это, это у нас нечего. отголоски прошлых а что это за усадьба такая это на по-моему, по по по по граф Голицын, в Пенске, а, а где он? Он здесь? Он как раз Скажите нам, пожалуйста, несколько слов, вот где писалась эта усадьба. Что это за усадьба? Усадьба – это имени угу. вот Сейчас она очень в задушном состоянии. И именно это меня и привлекло. К Когда вы писали эту картину? Писал я в прошлом году. Угу. -то, ну, да. То, То есть она действительно, она живом. -то. Все разрушена, Но вот в этом как бы и суть этой картины, да, что вот. Ну. Само название, по-моему, очень четко говорит о, об идее, то есть что автор очень ну, выражает свою позицию к тому, что усадьба разрушена, и что он как бы, душой болеет за то, чтобы восстановили от отголоски прошлого, то есть его интересует история, по, по всей видимости, судя по названию, и он неравнодушен вообще к тому, что сейчас происходит в жизни Да, потому что по всей стране наблюдается именно такое состояние. Все, что создавалось веками, вся красота, вся мощь, разрушается. Да. В течение каких-то сто лет разрушена Россия буквально. разрушена. А между прочим, на этой этапе писал такой знаменитый художник, как Борис Павлович. Его лирические и картины вот, музыкальные. А именно здесь были все, История, она настолько вносит все ценности. И забывать про историю в я не знаю, это грех. Ну, здорово просто. И что у нас тут еще? Черно... А, ну здорово. И... И ненасть. Так, ну вот будем считать, что мы все уже посмотрели. И сейчас... Да. И каким же образом вас спросить идея сделать здесь такую выставку оригинальную, в интернет-зале Государственной Российской библиотеки? Ну, великолепный зал, который был открыт полтора года назад при помощи фирмы французской, которая сделала нам вот этот большой ремонт достаточно. Сделала вот эти вот великолепные антресуни, mm -hmm. которые отличают наш зал. Скажите мне, а что вам здесь больше всего запомнилось из этих картин и эти понравилось знаете как то душу, я прикидываю вам в той картине «Садница. Конная прогулка», конная прогулка. Да. а что вам в ней так понравилось? конечно, наверное, на лошади ну вообще милая картина, которая наверное, украсила бы интернет жилья камерная картина способствует вот какому-то хорошему настроению, которое возникает в этом зале. Наверное. Еще она мне понравилась тем, видимо, что она как-то этом зале, зала. У нас системы другой техники созданы. А чем она выделяется? Мне кажется, техникой другой, видимо. А вот что еще вы о ней такое можете сказать? Что еще я не могу сказать? Прямо скажем, она не идеальна. Да, отнюдь. Да. Но мы ее как-то немножко далеко стали разбирать. Сейчас бы здесь картина смотрит. На более близком расстоянии. На более близком расстоянии под определенным углом. И тогда бы мы с вами могли четко обсуждать, что мне понравилось. Видимо, настроение. Давайте подойдем к И, И поставим жирную точку. Да. Это действительно никто прислалит. А сколько здесь всего? какая – Полегче. – Да. – Ну, много, равно сколько. – это мы, когда будем организовывать выносы, это достаточно серьезное мероприятие по выносу картин. – Да. – Конечно, у нас режимное предприятие, где все очень охраняется. – То есть, это очень сложный процесс? – Ну, сложный. Процесс сложный для организации выноса, выноса и так далее. Красный цвет, цветовая гамма нравится. Конная прогулка. Да, там садится... А, где садится? Дверь. Знаете, вот так я близи ее не рассматривала, а если она производит... Приятное очень впечатление. Вблизи, наверное, ее надо поменьше рассматривать. У нее есть определенное расстояние. с, с мы метров, да. Ну ладно, спасибо вам большое. Ну, Это хорошо. было просто потрясающе, и мы, надеюсь, воспользуемся вот этим потрясающим приглашением и придем к вам вновь. Спасибо. Спасибо. Приходите, всегда рад вас видеть. Спасибо.